Песня дышит. Песни нашей жизни роль. <плодисменты> Качаются чайки на волнах прибоя, А ты угадай, что я Твои плечи, не пойму, я влюбилась. That Риский залив на слова Алексея Гузика исполнила композитор Нелли Хаки. Теперь автор идеи конкурса Нелли Хаки и представителя Рисской Думы Татьяну Сергееву Дюшко приглашаю открыть конкурс Новые горизонты 2013. здравствуйте. Дорогие, дорогие, середины конкурса Далагни.